освоить и овладеть это не эта сила непрямого воздействия на мир например что для меня намерение когда я хочу чтобы у меня что-то произошло то я формирую мыслеобраз очень точный объемный максимально детальный образ того что я хочу и соответственно делаю так, что меня начинает подводить, подводить к этой ситуации. То есть я создаю мыслеобраз, и через некоторое время это начинает происходить как бы само собой. И я уже участник этих событий, которые сформировал какое-то время назад. Теперь мы поговорим подробнее о том, как это работает.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 смотрите суть э, работы намерения состоит из э, трех составных частей первое это энергия энергия если нет энергии то ничего не получится то есть э, энергетика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 и снимаются они очень, очень качественно, глубоко и основательно при помощи дыхательных практик. Есть и другие техники энергетические, и йога, и цигун, и даже фитнес, даже спорт очень хорошо прорабатывает тело. Но дыхательные практики прорабатывают наиболее глубоко. Когда мы снимаем блоки, мы расслабляем тело и получаем энергию. У нас улучшается качество сна, у нас улучшается самочувствие, появляется легкость сели, мы получили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 блоки, потому что подавленная эмоция это подавленный энергетический импульс, это все остается. И собственно с этим тоже нужно работать. Также дыхательной практики снимают и такого рода блоки, потому что подавленные эмоции напрямую может напрямую может влиять на наше тело и на нашу эффективность вообще в мире. Энергия. Нам нужна энергетическая единица. Как это сделать? Первое – это дыхательные практики. Я рекомендую дыхательные практики, потому что это уже проверенный способ, проверенный метод и дает 100% результата того, что вы снимете блоки, вы расслабите тело вы переживете и снимете психоэмоциональные блоки и получите энергию за достаточно короткий срок опять же дыхательной практики должны подаваться очень качественно то есть должен быть нормальный мастер то есть если подача кривая то ну, результатом может не быть первое это дыхание второе это питание то есть питание это основа Скажем так, это наше топливо. То есть, если топливо низкого качества, то у нас не будет энергии, тело будет зашлаковано. Питание. Ну, здесь очень много разных рекомендаций насчет питания. Я рекомендую легкую пищу, легкую, свежую или свежеприготовленную пищу. Вот, потому что там наименьшее количество ферментов которые шлакуют наше тело если пища лежала если она синтетическая то это прямой удар по телу но ну, это факт и физические упражнения физические упражнения это очень важный элемент потому что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 Выставите на регулярную основу, у вас уже будет ощутимое увеличение энергии. Все. Следующий момент. Вы себя стали лучше чувствовать, у вас тело стало легким, питание вы отстроили, вы хорошо просыпаетесь по утрам, у вас много времени, много сил, и текущие задачи, которые, с которыми раньше вы не справлялись, сейчас для вас это ну, вообще легко. Даже не в нагрузку. Второй элемент – это внимание. Внимание. И тут действует интересный закон. Смотрите. Просто наличие огромного количества энергии не приведет к счастью. Почему? Потому что энергия не статична. Мы не можем сделать так, что мы накачались энергией, ее упаковали в какой-то аккумулятор, положили в карман и потом достали, когда нам надо, что-то подключили. Энергию, когда мы, когда мы занимаемся энергетическими техниками, то а, вот эта энергия, она сразу же устремляется на распределение. То есть она не статична, она как вода. У нас много воды, но она будет куда-то утекать. Куда она утекает?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 да, то ну подавленные эмоции какие-то эмоциональные переживания от которых вы не можете освободиться обида страх там гнев э, похоть но ну, много-много негативного мусора который заседает в голове то смысла нету смотреть например на точку или на свечу или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 прошлое либо в будущее или там еще куда-то в рекламе там о чем-то думаешь то для того чтобы вообще начать работу с вниманием необходимо понимать в какую сторону его раскачивать первое это фокус необходимо отработать фокус внимания Сейчас я так нарисую получше. Это стрелки. Фокус внимания. Так, чтобы вы могли фокусировать внимание и удерживать его ну, достаточное количество времени. То есть фокус внимания и удержание вот этого фокуса достаточное количество времени. Но больше, чем 4 минуты. Потому что сейчас... Э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 созерцаете фокусируйте созерцайте. это нужно делать каждый день тогда ваше внимание будет принадлежать вам вы в любом месте можете сфокусировать внимание его собрать из прошлого из будущего и здесь и сейчас решить быстро внимательно конкретную задачу тогда когда ваше внимание принадлежит вам вы можете управлять энергией получается у вас есть определенное количество энергии и у вас отработано внимание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 аспект третий элемент скажем так это состояние состояние это очень интересная штука смотрите необходимо еще понимать куда направлять энергию и на чем его ее удерживать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 то есть вам не дадут энергию вы не получите энергию, вы не начнете движение если вы не знаете что вы хотите и вот тут э, очень важно отстроить третий элемент это состояние это правильная постановка образа образ должен быть понятен на языке подсознания так чтобы наш ресурс задействовать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 И дискретный смысл смысл зачем вам это надо формируете образ по четырем модальностям то есть не просто какая-то картинка необходимо его простроить визуально необходимо его в медитации путем медитации наложить к вашей картинке звук наложить ощущение что вы хотите и для себя точно определить зачем зачем вам это надо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 к, как бы меня ведет невидимая рука по событиям таким образом что то что я задумал оно начинает формироваться само собой вот это я понимаю как работает намерение эту технику эту схему мы уже исследовали протестировали и те кто применял эти практики именно в совокупности они получали результат гарантированный. опять же